Как купить в ипотеку недвижимость в городе Краснодаре, если вы живете в другом городе? Приезжать не обязательно. Достаточно отправить нам документы, и мы откроем вам ипотеку в городе Краснодар, а вы будете находиться у себя в своем родном городе. Главное, вы должны быть гражданином Российской Федерации и иметь постоянное место регистрации в России. Неважно в каком городе, главное в России. Для открытия ипотечного кредита вам понадобится собрать некоторые документы в вашем городе, отправить нам фотографии. Мы подадим заявку на открытие ипотечного кредита. А после того, как банк одобрит вашу заявку, мы подберем вам недвижимость, которую также одобрит банк. После этого вас вызовут на подписание кредитного договора и договора купли-продажи, либо договора долевого участия в вашем городе. Далее проходит регистрация в Росреестре. После регистрации вы оплачиваете денежные средства путем безопасного расчета. Вам останется приехать в город Краснодар и получить ключи от вашей недвижимости. Обращайтесь, поможем открыть ипотеку. Поможем подобрать объект недвижимости.